Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ну что, классно, я тебя вокруг пальца обвял! Шутки шутить вздумал, Козлина! Ты точно все подстроил, шулер недоделанный! Засылка этот палец себе в жопу. Я тебя заменю, мой сладенький. Где тебя носило? Что? Ты обо что башкой ударился? Я правда его видел! Клянусь, клянусь! Эта команда пока что непобедима! Ее глава огромная горилла Хаджио Гориллой назвал, слышишь? Я того корпуса. Как раз тебе подстать! Их противников восклавляет недалекая обезьяна с низким IQ Самон Гопу, Натератель пятого подпизал. корпуса! Он балабол и гордится этим. Может, он и выглядит, как ядовитый цветок, но на деле он просто накрашенный петух. По крайней мере, так говорят. В смысле так говорят? Я, этого Я сюда так по приколу спрыгнул. Что делать-то надо? Вроде как елу крутить. Нику? Хаджимэ, это он! Тот пацан, что висел в воздухе! Меня не причудилось! Натсиратель! Ходжиме! в порядке? <ролевые> Классно вы на арену вышли. Рассмешить нас хотел, Горилла. Че бы корова мычала? Обезьяна ты, мать твою недоношенная. Я терпеть не могу тех, кто любит бить из-под пешка! Молитесь же, Чертовали ходей! Ясно, он в супергерой играет. Лиходей, он в тюрьме или в литературном клубе. Вот, блин, готовьтесь, пацаны! Да! Что, к чему готовиться? А если я покажу тебе еще более крутой прием, научишь? Ты готов? Рон И, Слава богу, успели! Что, успели? Запикать и зацензурить все. Я запикиваю, например. А я цензурю. А я прикрываю всю мозаикой. Ох, что-то мне это не нравится. Начальница пытается оценить их силу. Какой пристальный взгляд. Я хочу. Я хочу. Садимай сугароку. Ты такой напористый. Начальница... Потанцуем? Да, месье. Я тоже хочу держаться за с Хаджиме Цугараку. Хочу, чтобы он тоже был так близко ко мне. Да покраснела от злобы. Неужели ей мало этого яростного поединка? Ты видел Хаджиме? Приём, мусс, Дрэгон Зет! Дрэгон Зет! Дрэгон Боу! Если так запикивать, все поймут, о чем речь. Это техника. Ты знаком с ней, Джуга? Тихо, тихо. О, да. На Ника влияют вещи, которые выглядят круто, и он мгновенно их запоминает! Загадки Ника жизнь замечательных людей. Как будто вы чем-то лучше него! Я не знаю, насколько сильно ты хочешь победить в турнире. Да и наверняка все это ради какой-нибудь дебильной цели. Она не дебильная! Я хочу выиграть этот турнир, чтобы получить новейшую игровую приставку! Несправедливо, что у нас есть телекоманда, манго, но нет игр! Я хочу! Чтобы все здесь знали, наш мир существует лишь благодаря аниме, играм и манге. Именно это я и имел в виду под дебильной целью. Открылся! Неплохой удар. Для такого охламона, как ты, сгодится. Той петух, то охламон, фильтруйте свой базар, мудачьё! Круто Они так дерутся, что начальница, поди Что такое? Еж трясет! трясёт Хаджиме со мной и так и сяк играется Я полностью в его руках Она а, да. Какая он сильный Хаджиме Сугараку Ты мой Матадор Моя рука Раскалилась допросно! Это же! Первая вещь из списка того, что он всегда хотел сказать! Дело дрянь! Всей громкий крик велит мне одержать победу! Извергающийся! Тенки-тенкен!